Друзья, всем привет! Я только что закончила свой красивый день на море. Иду уже к дому. Мой дом вот через дорогу от моря. И хочу с вами поделиться мыслью о том, какие сегодня профессии больше всего востребованы и какие будут востребованы в ближайшие годы. У нас в Инстаграме завязалась такая дискуссия как нужно воспитывать детей и какие профессии больше всего подходят и на какие нужно ориентироваться так вот что я хочу сказать во-первых нужно понимать зачем мы рожаем детей да потому что просто игрушка просто тём-тёмочка-пупочка этого мало мы рожаем детей не для себя мы рожаем детей для того чтобы дать им пример дать им, показать им, как адаптироваться в этом мире, быстро меняющимся, быстро растущим потребностями людей. Все меняется. Поэтому часто мы засовываем детей в те вузы, которые нам нравятся, мы уберегаем их от трудностей, мы вырабатываем у них выученную беспомощность, и тогда детям трудно реализоваться в этом мире. При этом мы закрываемся суперлюбовью, гиперлюбовью. На самом деле детям нужно давать трудности, проходить с ними такие моменты, где он ошибся и вам важно обсуждать, рассуждать, говорить с ребенком, проявлять любовь, но не прятать его от трудностей. И в этом заключается работа родителей. И вот сегодня, когда 21-е столетие, мир находится в интернете, и вот сейчас вы подключаетесь все больше и больше к этому эфиру, это говорит о том, что вы тоже в интернете. И одни люди просто наблюдают за лентой новостей других людей, а другие работают, там зарабатывают деньги. При этом они реализованы, при этом они чувствуют себя классно. Так вот, какие профессии сегодня и в ближайшие годы будут больше всего востребованы? Копирайтер. Копирайтер – это тот человек, который умеет писать грамотные, грамотные тексты. Что значит грамотные? Люди чего-то хотят. Все люди чего-то хотят. И ваш потенциальный клиент, он имеет тоже свои какие-то потребности. Поэтому, чтобы написать текст на сайт, пост, там, статью, книгу, нужны те, те слова, которые попадут в конкретику этого человека. Ну, Например, вы продаете там колготки, но колготки же не для всех подходят. Соответственно, нужно соответствующие тексты, нужно соответствующие слова подобрать, чтобы попали те люди в рекламу вот под этот текст. Или, например, вы пишете книгу, или, например, вы пишете сайт для определенной категории людей. Это копирайтер. Я, например, уже ищу года два копирайтера, но, к сожалению, пока не нашла того, который мне подходит. Нужно чувствовать своих людей, своих подписчиков, знать, чего они хотят. И в связи с этим конечно же, писать соответствующие посты от души искренней. Но копирайтер сегодня и в ближайшие дни ⁇ это та удаленная профессия, когда вы можете работать, сидеть под пальмой, лежать там, не, угодно, не узнаю, где сидеть. И если у ребенка есть склонность к грамотному изложению, творческий подход, такие журналистские склонности какие-то, да, там, то есть, ну, в общем, это копирайтер. Так я кратко, потому что больше вы найдете, конечно, погуглите, сами найдете. Веб-дизайнер. Интернет все больше и больше распространяется. Все больше и больше становится людей, которые пользуются интернетом. И говорят, тот кто, не имеет, тот, кто имеет бизнес офлайн на земле и не имеет его в онлайн, он бизнеса вообще не имеет. Я это услышала на одной из конференций, и мне это легло. Потому что действительно сегодня, вчера тоже вот общалась с бизнесменами тут, местными. И говорят, сейчас не сезон. Государство, город просит налоги, а у нас нечего платить, мы в минусе. А вот. я говорю, а что вы привязались только вот к этим своим магазинам? Идите в интернет, там полно людей, которые уже не хотят ходить по базарам. Они хотят уже готовы, чтобы им привезло. Надо учитывать то, с чего хотят люди, и отслеживать то, что происходит в мире. Поэтому веб-дизайнер, графический дизайнер, таргетолог. Это тот, который умеет делать грамотную рекламу. Маркетолог – это тот, который понимает, что такое потребности людей, чего они хотят, как попасть в их, в их потребности, как закрыть своим продуктом, который у вас вы продаете, услугу или продукт, и попасть в его, опять же, в его болевую точку, решить его проблемы. Это дизайнеры, это архитекторы, это те люди, которые могут любимую работу свою выполнять дома и через интернет создавать проекты, создавать мебель, создавать дизайн в доме, зеленые вот эти всякие проекты и так далее. Я сейчас не буду на этом долго останавливаться, вы понимаете, о чем я. Конечно же, это человек, который умеет организовывать других людей. Это было всегда, есть и будет. Конечно же, если у вас ребенок склонен к танцам, к песням, вы, понятное дело, отдадите его в кружок соответствующий. Но думайте заранее, как он может монетизировать эти свои прокачанные с вашей помощью навыки, чтобы он в этом мире адаптировался. Если вы мама или бабушка, которая привыкла стоять на базаре или сидеть, там, не знаю, за счет мужа, или работать в школе, преподавать математику, или языки, или какие-то другие хорошие профессии. И вы не развиваетесь, а вы пихаете ребенка в какой-то, как вам кажется, институт или какой-то кружок, при этом вы своим собственным примером не показываете, то, друзья мои, вы вызовете у ребенка только отторжение. Поэтому, первое, изучать, что у ребенка какие наклонности, какие таланты, усовершенствовать их, но и думать, как он их может анетизировать с учетом современного мира. Поэтому, когда я сегодня встречаю людей и говорят, надо искать работу, при этом мама, которая беспокоится о ребенке и с папой, а ребенок сидит, носом уткнулся в гаджет, знаете, у меня вот диссонанс. Ну, это я просто понимаю уже, а люди этого не понимают. Диссонанс, как это работает? Ты вон уже с инструментом, у тебя рабочий инструмент, у тебя же iPhone 11 под руками. Руках. Как это тебе надо искать работу? Поэтому, что важно определить, открывать глаза чуть шире? Ребенку давать то, что он умеет, какие у него есть способности и склонности. Показывать своим примером, не тупить. Если вам уже там столько-то лет, и вы что-то там не умеете делать, учитесь, и нефиг его воспитывать, носом тыкать. Да, я это по себе знаю. Мне очень неприятно, когда я чего то не знаю. Мне стыдно, но я сижу, разбираюсь. А мне всего вот 60 лет недавно исполнилось. Да? Поэтому никуда не денешься. Хочешь, чтобы у тебя было... было вот, вот Ты не старелый, хочешь, чтобы ты был в этой, в этой движухе жить, значит, не тупи, развивайся. И какой пример вы даете своим детям? Какой? То есть вы обучаете, отдаете туда, где сами когда-то хотели, не смогли. Ребенок упирается, потому что он это не его, или он не такой формой не подходит. И как вы хотите, чтобы он адаптировался в этом мире? Для кого вы детей? Для кого? Для себя или для них? Поэтому понимание развития, проходить через дискомфорт, через страхи, это не, не каждому дано. Да, но мы прячемся за этим, за этими своими страхами, пытаемся через детей как-то реализоваться. Итак, к чему я подвожу? Сегодня 21 век. Люди сидят в интернете, ваши дети тоже. Вы им покупаете дорогие телефоны, вы им покупаете дорогие планшеты, ноутбуки, ну чтобы не отставал от других. А как этот ребенок будет адаптироваться в мире, он не знает, потому что ваша задача, Научиться самому или самой, и учить детей или внуков, да? Теперь, что я вам сейчас в фоне еще хочу сказать. Я психолог, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч, и вы это знаете, вы знаете, уже слушаете меня, вы меня знаете давно. Поэтому, так как я много путешествую, так как я провожу много тренингов за границей, я изучила, сколько чего стоит. Какие туры, какие самолеты, какие, по чем там отели и так далее. И я находила всегда выгоднее. Ну, каждый человек ищет, где его выгоднее купить, да? Так вот, совсем недавно, несколько месяцев назад, я нашла э, одну из компаний, которые сегодня, кстати, много таких компаний, потому что люди сидят в интернете, и под людей подстраивается то, чего они хотят. И создана такая уникальная платформа, закрытый клуб путешественников, компания называется MWR Air Life. И там, на этой платформе, вы можете приобретать сами, выгодно, и других можете приглашать. Можете на этом бизнес строить, можете просто пользоваться скидками выгодными. И буквально вот вход в эту, на эту платформу стоит 250 и 400 долларов. Так вот, до 19 числа включительно пакет, который стоит 400, стоит всего 134 доллара. Хотите путешествовать, обучаться этим профессиям и другим, показывать детям пример, не стареть, кто из вас постарше, а те, кто из вас молодой, молодой не тупить, а учитывать тренды, путешествовать, зарабатывать. Милости прошу. Анкета под этим видео будет. Заполняйте и успевайте до 19 числа попасть в этот клуб. Подробности расскажу, что нужно делать, как нужно делать. У меня статья есть на моей страничке, так что почитайте более детально. И welcome, как психолог-коуч, научу, покажу, чтобы вы не тупили, не боялись, потому что я сама тупила и боялась, я знаю, что это такое. Вам помогу выйти быстрее на достойный уровень, чтобы за пару месяцев начали зарабатывать от 3000 долларов и выше. Если, конечно, вам это интересно. Если вам интересно только наблюдать, ну, это тоже ваш выбор. А я Надежда Новосельская, психолог, коуч, предприниматель, путешественник. Сами прощаюсь, солнышко заходит, и я успела провести еще один эфир. Пока-пока, жду вас.